Ну, как правило, перед единым днем голосования, один раз в год, Центральная избирательная комиссия проводит заседание, на котором мы рассматриваем вопросы, связанные с использованием сайтов избирательных комиссий субъектов в разрезе интернет-портала «Газвыборов». Очередное, очередное заседание очередной год в течение двух месяцев аппарат Центральной избирательной комиссии совместно с Федеральным центром информатизации осуществлял мониторинг сайтов избирательных комиссий субъекта размещенных в портале газ выборах с целью определить актуальность информации наполняемость указанной информации И также, э, насколько избирательные комиссии субъекта выполняют наши постановления в части э, размещения обязательной информации на сайтах в разрезе интернет-портала ГАЗ-выборов. Надо сказать, что вот эта двухмесячная работа дала свои результаты, потому что сайты менялись непосредственно в процессе работы, потому что уточнялись позиции у комиссии, соответственно, избирательные комиссии субъектов своевременно уточняли информацию, исправляли информацию, дополняли ее необходимой информацией. И на сегодняшний день я могу констатировать о том, что сайты избирательных комиссий субъектов у нас э, наполнены практически... Э, в подавляющем случае актуальной информацией, необходимой как самим комиссиям, так и участникам выборов, которые пройдут 8 сентября 2013 года.